В данном видео я расскажу о разделах поля и сортировка в настройке изменения варианта отчета. Перейти на нужный вам раздел можно кликнув на соответствующую вкладку под разделом структура отчета. В этот момент в структуре отчета должна быть выделена строчка Отчет. В разделе Поля можно настроить отображение сум. Здесь уже добавлены все возможные поля, по которым можно просматривать итоговые суммы по различным группировкам. Их можно удалить. Сейчас поле столбца количеству не будет в нашем отчете. Или скрыть. Группировки регламентная сумма после снятия галочки не отображается в нашем отчете. Расположить в различном порядке с помощью синих стрелок. Поменялись местами сумма с НДС и без НДС. Также можно настроить группировки полей. Сейчас у нас есть две группировки. Суммы регламентированные и сценария. Мы можем, к примеру, загруппировать суммы с НДС и без НДС. Для этого нужно вначале убрать поля из группировки. Чтобы это сделать, выделим группировку, нажмем правую кнопку мыши и выберем вариант «Разгруппировать». Далее выделим нужные нам поля с помощью кнопки Ctrl и нажмем кнопку «Сгруппировать поля». Напишем название группировки «Без НДС» и «С НДС». Посмотрим, как теперь группируются суммы в нашем отчете. Раньше они были сгруппированы по сценарию и регламентированы, а теперь «С НДС» и «Без НДС». Можно выбрать расположение полей группировки, к примеру, вариант «Вместе» или «Вертикально». Я оставлю вариант автоматически. Раздел «Сортировка» нужен для упорядочения данных в отчете. Можно отсортировать по числовому значению и текстовому. Для этого нужно выбрать поле, по которому будем сортировать элементы отчета и указать для него направление сортировки по возрастанию или убыванию. Для числовых значений список будет строиться по порядку в направлении большего или меньшего значения. Давайте для наглядности оставим в отчете только одну сумму, которую мы выбрали в сортировке. Видите, сценарии расположились в зависимости от размера суммы, в порядке возрастания. Поменяю направление сортировки с возрастания на убывание. Строчки отчета теперь расположены от большей к меньшей сумме. Для текстовых полей сортировка строк происходит по алфавиту. Если указаны значения по возрастанию, то строки будут идти в порядке от А до Я, значение по убыванию от Я до А. Если в сортировке более одного элемента, то всегда будет срабатывать в начале первой. Для примера я создала отчет, в котором есть три одинаковые суммы по статьям оборотов. Если поставить по возрастанию относительно сумм первым элементом, по возрастанию относительно наименований статей оборотов вторым, то элементы с одинаковой суммой будут располагаться в алфавитном порядке. Если на первое место поставить сортировку по статье оборотов, то мы увидим, что строки статей оборотов расположены в алфавитном порядке, но относительно сумм порядок сортировки не соблюден.